Наверное, у каждого человека есть такие вещи, знаете, мороженое было вкуснее там или что-то там, это корка хлеба, наверное, традиционные такие вещи, которые все вспоминают, наверное, там, конфеты-старт по рубль 70 копеек, вру конфеты-старт по рубль 40 копеек, а коровка по рубль 70 копеек, я не знаю, вот какие-то вещи, вот яркое утро, воскресенье, когда мама-папа дома, и обязательно солнце, которое отражается вот э, из окон соседнего дома параллельного, и оно прям глупит, вот И еще до будильника, я была в Гадейке, там, я не помню, что там у нас. Ну, одно в субботу, другое в воскресенье, еще есть время поваляться. Ну, вот такое, наверное, небо детства. Такие-такие безмятежные вкусные ассоциации. Ну, э, я вырос в Гродно, у меня, понятно действительно, это мой город. До 18 лет я там жил. Чудесный город, западная Беларусь. Я там бываю с удовольствием. И всегда вот этот какой-то запах какого-то, не знаю, там этого Немана, когда к нему спускаешься. Старого города. Да. Кофейня, рокеры, неформалы, длинные волосы. Я когда приехал поступать в Минское музыкальное училище, Концертмейстер Инна Германа сказала Адаму смотри «Посмотри, это, это, куда этот Маугли? Куда ты его берешь?» А я с длинными волосами приехал какой-то серебой в ушах Такой. Мне всегда казалось, и мне и кажется, что интересно именно за тем человеком наблюдать, который сомневается постоянно в своих способностях и талантах, верить. Ну, в том-то все и дело, где граница, где ты, когда ты веришь, и когда ты так самоуверен, что уже ну, спасибо не надо, что называется. Ну, талант зрителя, наверное, на сегодняшний день, это вот именно умение смотреть, быть в этой протяженности, сохранить внимание, смотреть, потому что, ну, вот сейчас, вот, допустим, особенно молодое поколение, это клиповое такое мышление, сознание, когда уже TikTok там, 10-секундные ролики у всех, и, конечно, посмотреть 4-часовую Аиду, наверное, это уже трудно, трудно остановиться. Вот я по своим детям смотрю, им тяжело, действительно, они привыкли переключаться довольно быстро. Давай дальше, дальше, что-то тычь, тычь, тычь, Ну, и поэтому а мы работаем в таком жанре, в который надо, ну, уметь, наверное, остановиться Ну, как все люди, так сказать, с возрастом, чем дальше, тем больше становишься сентиментальным. Но... Наверное, то, что любого человека, какой-то трогать трогательный момент в кино, допустим, я не знаю, музыка какая-то, ну, это под настроение, наверное, должно совпасть. Вот когда вот дети, когда они растут, а я вот смотрю, вот вижу, вот у меня уже дочь невеста, большуха такая ходит, а я вдруг найду ее фотографию или вспомню, как она мне... Вот так вот что ты рассказывал а папа там, та-та-та. Ну я взглянешь. Ну, конечно, я не зарыдаю, но... Я, я как-то есть сказать, что это не. Это мне все равно. <laughs> это, наверное, будет лицемерие. Нет, конечно, артист хочет признания слабо. Я с этим знаком понятием, потому что у меня такой славы никогда не было. Мы не в том жанре работаем, когда проходы да, не дают там, или что-то в этом роде. Потом наша публика, как правило, это люди, в общем-то, достаточно уже высокого уровня и образования, и поведения. Они не навязчивы, они ну, всегда очень деликатно дают какие-то о себе знать дают или какие-то обозначают свои, ну, не знаю, там, то, что им понравилось или не понравилось, это всегда очень с и без каких-то резких проявлений, поэтому все в этом плане нормально. А нуждается ли? Конечно, нуждается. Ну, мы уже об этом говорили, мне кажется, но мы работаем ради публики. Это такая профессия, что мы, ну зависим от успеха, конечно, от успеха спектаклей своей деятельности. Опять же, потому что, ну, это же ты вот шел-шел-шел-шел и пришел. Если там... то так себе, да. Хочется, чтобы было вот это. Это крепкая нервная система. Очень много, я знаю, так, примеров, когда человек учился, вроде неплохо все, и консерватория какие-то там. Ну вот регулярно выходить, брать зал, вот это, вот это изматывает, потому что трудно предсказать, как голос поведет себя в следующую секунду. Будет сегодня или не будет. Ну поэтому это постоянное нервное напряжение. С этим надо научиться справляться. Потом действительно быть солистом это, ну это, ну, надо, надо, надо иметь определенный склад характера, конечно. Но я думаю, что в первую очередь это вот нервная система. Ведь это ну представить себе тяжело, я не говорю, это как чувствует себя певец, у которого вот не задался спектакль и не просто не задался, а для него как... Мне говорят, я вот я выхожу и какой-то такой пошел мрачный. И, да что я что ты сегодня, говорю, не шкребется, что-то не очень. да да что нормально, все мы слушали, все прекрасно. Да, да может быть, все для сторонней публики. Но ну, я чувствовал себя не очень. Может, пришлось больше контроля, больше каких-то принудительных мер, потому что голос сегодня не звучал, там, не шел. Но это одно. А когда у тебя, допустим, просто, я не знаю, там Кикс, Хрип вылетел там наверху, не дай бог у тенора, это ж все. Человек может получить такую травму психологическую, что, не дай Бог, и это, ну, как, я не, я не знаю, кто-то, может быть, думает, что там злорадство какое-то у кого-то есть. Я думаю, из, из тех людей, кто выходил на сцену когда-нибудь, никто не будет радоваться ну, или там тихонечко там, э, не знаю, там злопыхать по поводу того, что у кого-то вдруг неудача сегодня произошла, потому что это, мы ну, все очень, очень рядом с этим, очень по Иду ходим в этом плане. Классика ⁇ это то, что э, потерпело испытание временем и осталось интересным. Оставайтесь, как говорят, в одежде, как классика всегда в моде. Там, то есть есть такие вещи. То есть, там, не знаю, ну, это классика, это всегда носит там что-то в этом роде. Поэтому... Стать классикой, это надо заслужить, допустим, там. Ну, я позвал бы его, во-первых, на тот спектакль на его языке. Это было бы хорошо. То есть сразу слушать спектакль на языке оригинала, наверное, тяжело. Тяжело, потому что необходимо проникнуть уже все-таки... Опять же, потому что это долгий процесс, человек начинает отвлекаться, скучать, рассматривать люстру. Я консерватор в этом плане, я смотрю старые фильмы, я как-то поклонник советского кино, старого, ну, поклонник, ну, не знаю, ну, скорее всего, вот так. Ну, я... Я тот человек, который не смотрел «Властелин колец», вот в этом роде там, то есть я не, я не люблю эти все вещи, обновления, я не знаю, как застрял там, может быть, это плохо, но мне хорошо, я с удовольствием смотрю «Большую перемену» в пятнадцатый раз и наслаждаюсь этими старыми вещами. В том, что для меня просто, как правило, это все такое немножко, это идет, вот я смотрю, а здесь происходят какие-то процессы другие, то есть я не погружаюсь глубоко очень в кино. Эти все вещи для меня это как, как, как приятный мне фон, так сказать. Идти напролом. Ну, вот, вот формулировка такая, которая как бы ну, с понятием высокая цель вот уже они как-то не очень, да? Я шел на пролом, видимо, наверное, кого-то <зачем> затоптал да, по пути или что-то в этом роде, но достиг высокой цели. Ну, не знаю, нет. Мне кажется, что ну, если говорить о том, что человек ради достижения ну, высоких целей должен от, от чего-то отказаться в жизни, пожертвовать чем-то, наверное, да, иначе просто не получится. Каждого героя можно трактовать как-то вот так по-своему, по по вот я, например, допустим, весел говорить о грязном в «Чарской невесте», да, вот, э э после премьеры, там, и, ну, особенно дамская половина нашего театра говорит, ну, Стасик, так, ну. я говорю, девчонки, посмотрите, что он творит, где же какой же, что он, ну, он не может положительно положительным, вот, ну, ну, вот, ну, вот. Нет, вот, ну это же ради любви они мне говорят. Ну поэтому вот, интересно, там, вроде как отрицательный герой на все сто процентов. То же самое со Скарпе, к примеру. Да, вот нравится ваш Скарпи. Я говорю, Что же мне может нравится? Он такой, ну, гадкий. Он ну, еще... на, на заре туманной юности я еще и пел «Моралеса» в Кармен, еще в Одесской опере, как чудесная была партия. То есть Кармен еще не появилась на сцене, а я уже разгомировывался уже. Ну, так это, как в театре говорят, хорошая палка. Быстрый спектакль. Поэтому, ну, наверное, так оно и получается, что герои имеют какие-то ярко выраженные черты, наделены авторами какими-то уже условностями, какими-то определенными данностями. Но их приходится воплощать, конечно, актеру. Ну, что делать? Конечно, ты уже одеваешь на себя костюм. А какой уж я в жизни, я не знаю. Это домашних моих надо спросить, отражается или нет. Я думаю, что когда я дома лежу перед телеком, там, в своих любимых домашних шорпах, почухиваю пузо, там, собаку чешую, я навряд ну, ли, наверное, какой-то прям Обычный человек, да и все.